Подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы с вами будем готовить лазанью. Конечно же, я вам не скажу, что нужно для лазаньи поэтому вы смотрите это видео и, типа, записывайте, что ли, там, по мере поступления. Короче, делать ночью, уже, кстати, ночь. <свечес> что мы делаем на карантине? Мы делаем лазанью. А, в кастрюльке, да, кастрюлька, берем кусок масла масло, то можете, ну, того этого не пугаться. <с�> <с�> Все мы когда-нибудь умрем. И это масло тоже. Так, окей, хорошо. Пока наша маслица крутится у нас в кастрюльке, да, вот оно крутится, крутится, плавится. Я забыла, что сделать. Берем доску, на всякий случай. Вдруг нам понадобится убить оператора, там вот, нож. А ложка нам нужна. Я знаю, что нам нужен лучок. Дальше катаем масло в нашей офигительной карусели. Да, это девятый круг ада этого масла. Оно явно не понимает, что его ждет. Во время этого мы берем фарш из индейки и, конечно же, продолжаем успокаивать нашу массу. Короче, наш фарш. Берем фарш из свинины. Я вскрываю своими ногтями. Все это не потребуется обязательно вынимаем эту бумажку потому что с этой бумажкой ну как бы вам будет не вкусно окей ну как если у вас э, нету ничего через что можно прощаться можно просто попростить стакан это конечно не поможет но само это часть работы. Так, это все и работает. Бревный мир работает на само глушение. Лопаточкой перемешиваю все кастрюльки У нас получается какая-то каша. Да, мы вливаем молоко. наш соус я готовить не умею. Нам в это нужно добавить соли, да, короче, мы немножко это солим, чуть-чуть. А добавляем, мы в это травки добавляем, да, немножко кавказских трав. Вообще это надо постоянно помешивать, поэтому мы не можем приступить ко второму шагу, мы должны все помешать. Мешаем Короче, вот соус какой получился и типа, ну, по идее, он таким должен быть. но ну, возможно, чуть-чуть погуще или нет. Мне не хватает травки. Чуть больше кавказской травки. Если чё, это реально кавказские травы. <laughs> Ничего такого. Еще немножко перемешаем. Вообще, мне кажется, соли тут не хватает, ну ладно. Типа, вы можете посолить, вы можете не солить, вы можете что угодно сделать, потому что это ваше право, это ваша жизнь, делайте что хотите. Это фарш, да? Это наш фарш. Мы не будем делать зажарку, потому что зажарка это для слабаков. На самом деле нет, просто мне лень. А так как мне лень, в общем-то, вы увидите, что будет дальше происходить и, и все. Осторожно. Слишком много. Травы надо больше. А потом у нас есть чесночный перец. Мы его открываем. И чувствуем, что это и чеснок, и перец. Ну как? Фига, чем его сюда. Прям нормально. Нормально. Хорошо. А что у нас еще есть? У нас есть базилик. Короче, режем лук. Кто будет резать лук? Лук порезан, и мы просто добавляем его в фарш. Сейчас нам тут не преднамеренно добавится. Целая пачка базилика, поэтому надо ее отложить. И все остальное отложить. И взять еще вот томатную пасту. И просто делаем вот так вот. Ну, давай. Давай же, ну. Отлично. Давай, давай, давай, сейчас Перемешиваем, мы должны перемешать все это до однородной массы Прям до супер однородной массы, чтобы все было прям четенько Я, честно говоря, не знаю, что можно говорить в этом видео, потому что после прочтения про его ютуба Я поняла, что большинство моего юмора сюда просто не зайдет что мое видео будет заблокировано так что выживаем, так можем я надеюсь что это видео не будет заблокировано, если будет то вы найдете его в Контаче или на какой нибудь платной платформе ну, ну ладно, не найдете его там надеюсь что с ютубом все будет хорошо ютубчик не болей вкусный лучок тем временем я не могла остановиться нужно больше перца короче, секретный ингредиент это соевый соус спасибо большое а мы добавляем немножко соевого соуса чтобы мясо чуть лучше мазалось по листам я возьму луковую миску. Я возьму сыр. Это сыр легкий. Свежий ряд. Сыр без дырочек. Это хороший сыр. Сыр с дырочками плохо плавится. И начинаем. И мы потом к этому вернемся или нет. И вот у нас уже есть тарелочка сыра сыром, противень, да, противень. А для того, чтобы все это готовить, мы возьмем оливковое масло для жарки. Прям какая-то не знаю рекламная компания. Если че, мне за это не платит никто. Берем. Макароны для лазаньи и типа раскладываем их. Раскладывайте, как вам удобно. Мне удобно так. Я поломала макаронинку. Раскатываем мясо. Скалка тут не нужна, тут хватит и руки. Теперь мы берем сырочек и вот так вот посыпаем сырочком. Готовка это это готовка, это творчество. Ты можешь творить все что угодно. Особенно у себя дома и кто тебе что запретит. Никто, правильно? Уже нет полиции нравов. М -м? Теперь мы поливаем все это соусом. Короче, мы сейчас польем соусом, потом попытаемся его распределить. Мне нужно еще немножко кофе. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Берем макароны, выкладываем следующий слой. Если вы выкладываете по три макаронинки, как это делаю я, то вам просто необходимо их чередовать в положении. Теперь мы... Походу, слишком много сыра. <laughs> Ну-ка. Нет, подожди, нормально. Прям почти, почти хорошо. Теперь мы берем соус. И вот так вот все, заливаем этим соусом. Зачем? Никто не знает. Возможно, надо сначала соус, потом сыр. Но это не точно. Кому какая вообще нафиг разница? Моя лазань, что хочу с ней, то и делать. Мы должны разогреть духовку до... сколько там стоит, градусов? Короче, в течение пяти минут греем духовку до 180 градусов. Потому что иначе у лазаньи будет шок. Она охренеет от того, куда ее поместили. Она должна помещаться в теплое помещение ее габаритов. И жить там. Сколько? 40 минут. Ну, в среднем где-то 30-40 минут. Вроде как. Вы можете проверить рецепт, я могу написать об этом еще в описании к видео. Или когда мы переключимся опять после готовности лазаньи, скажу вам, сколько она там была. Вот. И после этого еще 15 минут она должна там остывать. И уже в обновленном варианте, в своем готовом варианте, она должна привыкать к этому миру еще 15 минут. Потому что если ты вынешь ее и скажешь, мы здесь сейчас сожрем... Она тебе скажет, господи, зачем? За что? Я еще не готова, я еще не пожила. Вот, Должен с ней разговаривать в течение этих 15 минут, что вот, ну, ты должна это принять. То, что ты была создана для того, чтобы тебя съели. Ты была собрана из частей просто нескольких животных, из множества просто ингредиентов, просто для того, чтобы тебя съели. Сейчас, если у нас запотелись очки, <заспотелись> значит печка уже прогрелась. Очки не запутили. Надо еще. Ждем. Танцуем. Итак, ладно, наша духовка уже прогрелась. Вот. Ну и... А, подожди, надо побольше. Надо побольше. Лазанья. Скоро подрастет. И состарится И мы должны подготовить ее К ее дальнейшей судьбе А пока Ждем 30 минут Ну пока 30 Потом мы посмотрим Какая корочка на этом соусе И вернемся Духовку нельзя открывать Пока лазанья не приготовится Иначе у нее будет шок и mm -hmm. она лопнет Итак Мы продержали ее районе 25 минут На обретой Потом отключили и продержали район 10 минут нагретой. Она правда шипела, сопротивлялась, из нее текла кровь и нарыдала и говорила, что выпустите меня наружу, пожалуйста, не убивайте, и все такое, но мы были непреклонны. И вот она. Я, конечно же, начудила со слоями. Надо было класть сначала соус, потом сыр. Ну какая разница, если это все не важно. Если все мы умрем в конце концов. И это лазань, я... Ой, я обожглась. Ай, опять обожглась. Типа, вс ⁇ там такая тяжелая. Охренеть. Никогда такой тяжелая не была. И вот опять тяжелая. Короче, мы ее режем. Мне кажется, что она не совсем готова. Ой, я очень много кофе выпила. Ну, вроде, вроде нормально. Типа мясо готово, но ну, вот если бы слои были наоборот, типа сначала соус, потом сыр, возможно, она бы так не разлеталась. Но по виду все готово. Может быть мясо не готово, а может готово. так Глазанье сделано. Можете мне похлопать. Похвалить в комментариях. А можете сделать такую же, но не перепутав последовательность. Типа мясо, соус, сыр, листы. В общем, ставьте лайк под видео, делитесь этим видео вконтактике. Ну, или где-нибудь делитесь, короче. Может быть, вам этот рецепт когда-нибудь пригодится. Или если вы надумаете ну, сделать лазанью, но у вас она не получится, вы посмотрите это видео и поймете, что может быть гораздо хуже. Но, по сути, надо сначала делать зажарку с мясом, с овощами, там, морковку, лучок, туда. Если вы не ленивый. А если вы ленивый, как я, то делайте, как я. Понимаете? Ну, в общем, вот все. Спасибо за просмотр, всем пока!